И болгарские проповедники проповедуют на болгарском языке. На болгарский проповедывают. В нашей церкви проповедуют и русские проповедники. И русские граждане России, граждане Руси, и граждане Украины, и граждане на Украина, и граждане Казахстана, и граждане на Казахстан. Скоро будет конференция, когда со всего мира приедут спикеры. Ще има ще спикеры свят. и кто-то может так спросить, но ну, разве это возможно? И <laughs> некоторые пита дают воев возможно. <laughs> Где-то идет война. война. А тут и русские, и украинцы, вместе ну, Кто-то предположит, но, наверное, это потому что Какую-то предположить, что за что-то христианская церковь? <laughs> Потому что она стоит над нациями. За что и над Потому что Христос наша глава. За Христос и наш, Потому что всех глава. нас Он любит одинаково. И не одинаково. Мы для него все любимые дети. И всечки смея любимые Для него нет нации. За него не на, <laughs> русский ты или Украинский. значение Украинец. Значения, сирусна, аминь или украинец. Или не аминь. Вот мне нравится быть в такой церкви в не в националистической церкви, не националистично где корейцам например вход запрещен да? или в за черным вход запрещен или черните да? не могут в лизане или желтам там или какого года или, да? или циганам например или у нас слава богу всем вход открыт слава на богу, при нас за всечки входы утворен и сегодня э, для меня честь пригласить не на, меня честь на проповедь за Болгарского проповедника. проповедник. Болгарского земледельца. Болгарский земледелец Труженика, да? Человек, который, човек, который много се труди, работает своими собственными руками. С сердце, не просто говорит. Не просто говорит. Давайте вам поприветствуем нашего брата. Нека поздравим нашего брата. Иордан Балабанов. Балабанов. Добрый день, на все Добрый день. Темата, която ще днес, сегодня тема по которой я буду говорить и и та тема живее долго в ми. эта тема уже живет долгое время в моем сердце път, и в последний раз когда я проповедовал аз говорих за духу владея христианские я говорил об одном из самых мощных духов которые владеет христианском мире Това, още от времена, то на Павел. Еще от времени на апостола Еще апостола Павла. Твой религиозный дух. Это религиозный дух. А, Нес иском да друг убийц. И сегодня на, хочу нашей поговорить о а, другом убийце в нашей жизни. Твой комфорта. Это комфорт. Знаете, Ляс, часто виждам ина такова картина. Я часто вижу одну картину. Виждам ина мощная крепость. Вижу мощную крепость с якими железные решетки заштитено очень толстыми железными решетками. большинство ту христиане стоят там во В которой большинство христиан находится в оковах. Но эта крепость би била нищо без а, стражи была бы ничем без стражей, которые ее охраняют. И те стражи имеют различные имена. И эти стражи у них есть разные имена. Говориви духовненьи, что вером чьими разберете правилом. сейчас говорю о духовных вещах и надеюсь, что вы поменя... понимаете меня правильно. Каков сущность представляла греха? За что то уковите на христиане из греха? То на самом деле представляет из себя грех, потому что оковы христиан это грех. Вы знаете определение эту за грех? Вы знаете определение греха? Твое да пропустишь целто. Это пропустить цель. Тази яка, тези же якие уковы. Эти держат исключительно и надежно христиан. И, и за сожалению много христиане И к сожалению много христиан. в, в славу Господа в вечность. Но, но пропускают цель своей жизни. И, това е тъжно. и Это очень грустно. А, комфорт? Почему комфорт настолько опасен? слабый? Потому что он делает нас слабыми. Има много неправил не много не Есть еще неправильные представления и вера в христианском мире. А, малку вспоминанах из религии я только что он сказал я религии но эта картина но это не полная картина друг неправильное представа до до да, да по подробно другое неправильное представление которое я бы хотел сегодня рассмотреть более подробно это миф о слабости и слабо. что христианство слабое. Че и жените в са и неудачници. Что женщины и мужчины в христианстве слабаки и неудачники? Так ли? Да так. Казывают мне, обаче, много христиане, на който им казом. Многие говорят нет, но некоторые, которым я говорю. Например, Христос зид твои Например, Христос забрал твои болезни. И ты говорят да, да, да, да, да. Обаче не Но они в это не верят. И не получают они ничего не получают. За что само Потому что вера работает только тогда, когда ты -то с, -то? с нашими соединится с нашими мыслями. И когда мы делаем правильные исповедания, Исповеди. Иначе это просто пустые религиозные думи, кой-то повторяемые А иначе это просто пустые слова, которые мы просто повторяем. То до да на вопроса за слабость. И давайте вернемся к вопросу слабости. Твое един problem, кой-то многими дразнит. Это проблема, который меня раздражает. За сожаление. К сожалению сатана и успел до да изгради на исключить он можно крепость укулутозы проблем У вопрос сатана получилось выглядеть очень большую крепость около этого вопроса На что тело цяла цивилизации телото не цивилизационная культура филми, наша цивилизация фильмы медии, медии не заливод они просто обливают нас со сполщив образ за христианство большимвыми образами о христианстве Например, кого из вас смотрели библейские фильмы? Кто из вас много убича между роту? Кто из вас смотрел библейские какие-то фильмы, которые я люблю? Помните ли как изображал там Моисей? Как изображает Моисея обычно? Идем беловлас тарец. актера. который играет роль. Кое-то ходит со стояжкой, то сожежа волосы передвигается с, с палочкой и Иисус Навин, там Иисус на который тоже был в фильме го и му да се качи на они ему типа помогли подняться на верх горы Каде за Бога видяхте твою библиота Где вы вообще видели такое в Библии в Библии сказано, на... что Моисей был на 120 лет, и, и у него зрение ему неотслабно, и ему Как силен на 40, и, его силен. Покидали его, и на 120 Когда он был в молодости сильный, таким же сильным он был и в 120 лет. И у меня есть один апел и да да они перестали искривлять Слово и Евангелие. Другой любимый, образ на Холливуд, другой любимый образ Голливуда да изображают да избирают выбирать актеров които Иисус Христос которые играют Иисуса и, са и они все какие-то слабые пожалуйста не смешите Моля. мои пятки не вы на ли вы в правду верите Иисус беше Что Иисус был таким слаботелесным. Флотник, который работал какой-то работающий тяжко физическая, у которого была тяжелая физическая работа, какой-то километра на день, пеша, который проходил 40 километров в день пешком, Который то след многочасов пубо издевательства, который через многочасовое... Когда много часов его избивали издевались над ним? На мере силы доноси. Да този угромен и супер тяжек крест. У него нашли силы нести этот огромный тяжелый крест. Твои не беше физически слаб человек. Это не был не был физически слабым человек. Им один такой принцип, то И есть один основной принцип, которому я следую. куда загубил посок это в си. Если вы теряете ориентир в своей жизни. Когда вы падаете. Да на место, Тебе нужно вернуться на место, где ты упал. Я с горя искам, да северним на место, откуда мы загубили концепции и это засилота в нас. И я сейчас хочу, чтобы мы вернулись на место, где мы потеряли концепцию оси... силы внутри, Вна... внутри нас. Помните ли, кое на речен башта наверта? Вы помните, кого называли отцом а, веры? Авраам. Той, Авраам каким Каким он был? Овчар. Кем он был? Пастухом. Я вырос в семье пастухов. Моите баба и дядо бяха Мои и дяду бабушка и дедушка были пастухами. Мой живот много напомнит живота на царя Давида. И моя жизнь напоминала сильно жизнь царя Давида. Едва-много ты им упоминал слабость. У нас у обоих есть общая слабость. Мы любим красивых женщин. <laughs> за твою и аз я такая красивая супруга. Поэтому у меня такая красивая супруга. Ты, видишь, обстановку. было, чтобы так разрядить обстановку. Но я познал в чарите. Но я знаю, кто такие пастухи. Асем от, отгледан от бабами, дядуми до двухгодишнего возраста. Меня вырастили бабушка и дедушка до двухлетнего возраста. И после всячки все вакансий прикарьвах на село. И после этого все каникулы я проводил в деревне. И у куломенимаши самоучарий. И вокруг меня были одни пастухи. И каждому чиняш нету един слабуте И из них не было ни, ни одного худого слабого человека. Дебели и расплоти. Не было никаких толстых, таких расплавающих людей. Увчаритеся, много сильными мужей. Пастухи очень сильные така, че, на беше силен мъж, Поэтому, если отец нашей веры был очень сильным мужчиной, ви видяхте, да будем Тогда почему мы должны быть слабаками? Может быть, той беше сам Возможно, он был сильным только в духе. Помните ли, когда его племянник Клота племя взяли в плен? Вот объединенная армия на четырех царей. Объединенная армия со свой вместе с мужами. Там 70, 80, 270, 270, 80 тази армия атаковали эту объединенную армию которая их превосходила много крат, раз. И они поразили их. И, и все, И спасли племянника и все, что было там. Это был акт слаботелесного человека. Но, может быть, Возможно, Исаак был слаботелесным это полный глупости. Земледелец увчар, не может, да и слаб. Еще и пастух, он не может быть слаб. слабым. Яков. 20, 20 лет. Проботи, как увчар и как и след пастух, нож и после этого с Бога. Он постоянно общался с Богом. Не могла да нож с а с небыхму с Богом, боролся с ним. Я бы не выдержал такого иисус новин иисус новин мой любимый герой это от мой любимый герой в библии за что-то то единственное потому что только он не упал даже у царя давида были свои падения но иисус навин, беше като стрелак, но как Исус навин право към был как стрела которая летела прямо в цель давид убил, един великан. давид убил одного великана иисус новин уби? сколько убил великанов три великана три лице в лице, меч с решету меч. Лицо, лицом к лицу, меч на меч. Не дистанционно со сбражка. Он не дистанционно через. Это... Про убил его? Их. Твоя была много жестокая кровавая битва. Это была очень жестокая и кровавая война такая, больная. И на кого ку водит, то это запошно доводит, да ази война. И сколько ему было лет, когда он начал эту войну? 80, 85. 80, 85. Место достигли, да того, чтобы наслаждаться пенсией Той припаса, меч и тряпка, да убила И начал убивать великанов. Царь Давид. Царь Давид. Кого да кажем за него? Что сказать о нем? Увчар, сошту. Тоже. воин Войн. Войн. Започная свой тонску попристи со он начал свою военное поприще с верой но после каза, господь, който учи, ми, да но потом сказал господь который учит 5 мои воевать то есть той не устана нава него он не остался на, на том же самом уровне то есть и разви он раз, начал развиваться и стану и стал таким страшным воином Чьи негу эти враговеся страхулоха от него? Враги боялись его. Собственник И его собственный сын, престола, Который сверг его с престола. И, от царь Давид, и когда советник, а, который был отправлен царем Давидом, Казан Ависсолом не притискай Давид и мажет ему до стената. Аккуратнее, не прижимай его мужчин и Давида. Ти знаеш колко войни са. потому что ты знаешь какие они страшные войны да не узлуишь да да не, да не спача в разозли потому что тогда они обернуться и могут тебя убить Защо поверва? почему вессолом поверил потому что он хорошо знал своего отца и его друзей такая мора домна пресички герой на библии то и так я могу пройтись по всем героям из библии за Давиду Кажа, чтобы доказать вам что наша вера не вера на слабости. Это не вера слабаков. но может быть в новом завете что-то изменилось некогда видим давайте посмотрим матфея 5 глава, 17 стих Не мыслите, от вас на сами Иисус Христос. Это слова самого Иисуса Христа. Не мыслите, душел, да нарушал или пророков. Не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков. Не Сын да но да исполни. Не нарушить пришел я, но исполнить. Иисус Христос. Иисус Христос. Это совершенное исполнение стария завета в нас. Это совершенное исполнение старого завета внутри в нас. И, той, а, така, да, да и, стих, и то, а это все же такая до прочтения стих кое-что прибегаем. Также давайте прочитаем следующий стих. Первый Коринфянам 4:20. За что то Божие то царство не не все состоит в доме, а в сила. Ибо царство Божие не в слове, а в силе. Господь не не дал дух на слабус, не дает нам дух слабости и немощи. Той не дал дух на Он нам дает дух сил, силы. В язык за силос старогреческом слово для силы используется как слово дунамис. Думата, динамит. Это слово, которое в инженерии используется как динамит. Взрывное вещество, которое вещество, которое может разрушать. Тут некие на тазе концепция за, за това, че сме слабаци, Вы видите здесь подтверждение концепции о том, что мы слабаки? Нет новые заве новые завет, новый что подтверждало, тоже подтверждает Иисус Христос исполнял этого, тази не есть мы наследницы на Авраама, Исаака и Якова. Иисус Христос подтверждает и исполняет, что мы наследники и Исаака и Якова. авраама исака и, и, и Якова. Яков. Яков. А тебя как сильный мужи? А они были очень сильными мужами. А за что, вообще? -то христианство от пыта. Почему современное христианство настолько отклоняется от этой дороги? За что дури апостолите, Потому что даже апостолы, если мы посмотрим на их жизнь, Тони Это были не слабые мужчины. Мужи, кой и живяха исключительно целеустремленный живот. У этих мужчин была очень целеустремленная жизнь. Тежек живот. Была тяжелая. Но, те до края. но они дошли до конца те на они разрушили основу этого мира и, евангелие и распространили евангелие по всему миру но, но сегодня христиане очень сильно отклонились от наших прадедов. предков Едину тус из из основных факторов насчет этой темы? Твое комфорта. Это комфорт. Все спортисты Знают, что комфорта знают, комфорт это самый большой убийца для спортсменов. И, И у меня есть один уникальный друг. Который ему 73 года? Которому 73 года. бизнесмен, много богат мъж, Большой бизнесмен, богатый мужчина. И всяко с утра он бегает по 5 до семи километров. И утро он бегает километров. И той уж неверваш человек. И он вроде неверующий человек. Видно, что Но сказал мне один раз. Знаешь ли? Ты знаешь? Много часто водя. Битка во мне сегодня битка между духой и плотта. Очень часто во мне есть эта битва между духом и плотью. плотами казва. Моя плоть говорит мне. Особенно когда ты некую студеную на еврейскую утро. Особенно когда на яблочко дождово. Утро такое дождливое. И плотему казва. И моя плоть говорит ему. Куда ты Куда ты пошел? Видишься на ковку сегудини. Посмотри, сколько тебе лет. Кого перелинямаш? Кого тебе? У тебя денег писал? нет. Что у тебя нет? Гладились и кого? Ты можешь голодный? Когда я Куда ты идешь бегать? И каждый сутрен. И каждый утро. Духами ему сналагает, да заповедано платье. Моему духу нужно повелить, повелить да свой и сказать: да, я пойду бегать. Няма да ти Не буду тебя слушать. Не будут тебя слушать. И знаете ли ногутежное и знаете очень грустно что мы позволяем на вер, неверующим да использовать по -полноценно на более полноценно принципы царства и, те не в и они превосходят нас в этом отношении това е много тъжно. это очень грустно за что-то не из за потому что нельзя издеваться над божьим словом эту вматтеи 5 глава стих. матфея 5 глава 13 стих вести сута на земята Вы соль земли без но если э, у соли как, если соль потеряет силу с какого вожьте сил у Uh, чем можно, чем будете солить? Тя вещь из-за ничто не струва. А, yes, Она уже ни к чему не годна. Усвень, да сей схвърливан и да се тъпче вот хората. Как раз выбросить ее вон на попрание людям? Скапи приятели, братья и, и сестры. Братья не смысл. Если мы не будем солью. Божье слово не боже слово предупреждает нас Господь не что бог просто выкинет нас вон а акуне не можем да хората, если мы не можем вдохновлять людей то, за какво ставим то зачем мы вообще здесь ней трава да быть воите Но... примерами на ство не сам христианский свят мы должны быть ведущими примерами для целого мира не только для христианского мира пример нас на поставлен мы должны давать пример каждый на своем месте где поставлен учитель лиси сложен Лекар ли? если ты учитель или врач или торговец или может быть торговец или земделец до мы должны быть генераторами идей мы должны подавать пример но, това, да излезем от на но для этого нам нужно выйти из зоны комфорта и, това, много от нас целта живот. и поэтому многие из нас пропускают главную цель в нашей жизни знаете ли нет твердим много гледами Около себе си. Мы слишком много рассматриваем примеры возле нас. Не, виждаме, човек, старее, Мы видим, что когда человек становится старше. -10 болести, на, на него накидываются 7-8 болезней разных. И казваме, да, то Не, от Говорим, ну да, это все возраст. И е, че го повторят как И грустно то, что христиане повторяют это. Папугаи. Как попугаю. И можем, можем немного примеры дать вам. И могу дать вам еще много примеров. Но все эти примеры со твоей самой не повторяемыми, нештатной тут гениямого в Библии-то? Ну, мы просто повторяем вещи, которых нет в Библии. Погляньте, саму как и среднестатистический образ нормальный европеец. Какой э, среднестатистический образ э, европейца? Обычного европейца? Обычного европейца. С у коремчи. С пивным пузиком. <свят> двойна гуше. <свят> с двойным подбородком. Со солидной паласки. У которого бока так свисают. Розовичек, пуховичек, добричек. С розовыми щечками, добренький, такой хорошенький. Безобиден. Безобидный. Незлоблив таков добрый незлобный твой просто взамен твоя потрясалась что для меня это просто потрясение у нее маже где остались железные мужчины которые европейской создали европейскую цивилизацию христофор колумб где остались наследники христофора колумба ирядиться други маже и другие великие мужчины эту благодарение натяхнута вера веры веры, веры, веры. А на техни труд и своему труду на дързост, дерзости положили основы за европа да для того чтобы европа сейчас могла жить так благополучно на кому нам подражать на хорти, людям, которых мы видим вокруг нас, или на Бога, или Богу. на герояти, на от веры в Библии, и, ако, ако вярваме, от Библията, и если мы верим, что наши предки из Библии, на сме вяра, которым мы наследники поверим, они были сильными мужчинами и женщинами. То, за что не правим? тогда почему мы ничего не делаем за что -то без дела е... потому что вера без дел мертва, мертва. Просто пустословие. это просто пустословие по лучше не говорите людям вообще что вы христиане аку живота соответствует на образа Който не импунира от, от Библии, если наша жизнь не соответствует образом, который не мы видим в Библии. Не Мы подаем антипример. Не, не можем да Мы не можем зажечь людей. И Поэтому и церкви пустые. Я говорю в целом в западной Саш, Европе, в Америке, в Канаде. Има, не, знам за вас, И не знаю о вас. Ну да я люблю смотреть на вдохновляющие примеры. Те друг на Потому что они создают новый стиль а, мысли. Они помогают мне. Да матрицу, Разбить матрицу этого мира. Да ми которая пытается упитва держать в свои которая старается держать на своих рамках. А, преди время бег за един уникален случай. Некоторое время назад я прочитал один уникальный случай. Един малко в Бразилия, один мальчик, а, маленький мальчик в Бразилии. Който се ражда который родился. в семье стуна наркоман и Семей наркомана и проститутки. Баща му умер от сверхдозы. Его отец умер от сверхдозы. Мать тоже. И то и он в этом огромном городе Сан-Паулу. И он остался во огромном городе Сан-Паулу. Представитель, что, мысля, что бешком 18-20 миллионов? Этот город около 18 миллионов населения. Представитель, но малку 10, будущему мальчики, десятилетний мальчик. Уплашену до смерт, который напуган смертью. И то есть не яма И у него нет никого. яма ни ту чичу, ни ту брату вчет. Не дяди. Никой, ни сестер, не ни братьев. И, живял по И он жил по И на улицах. И один день И один раз он переходил а, через дорогу. И невнимательный шофер гуды. И невнимательный водитель его сбил. Той на он упал на дороге. но за него в космет. Но к его, к его счастью. за ним шел один лекарь. За ним шел врач вино газ и за това который сразу взялся за этого мальчика и, а, живота, спас, спас ему жизнь и, той, толкова, моченце, история, и этот мальчик настолько впечатлился этой и и сказал что я обязательно стану врачом си, Представляете, какое-то разение феномалку маленький мальчик который был никем Образование в Бразилии не верам, да и ефтино. Я не верю, что в Бразилии образование дешевое. Как можно да мухрумникм сылтать, если спечели толку у Парижа, за до да заверши медицины? Как вообще ему пришла мысль, что он может получить столько денег, чтобы закончить медицину? И тот да и заходит на работу как парседжия, то улыска от Он начинает работать как человек, который просто чистит обувь людям. И работал вдвое больше. И работал в двойные смены. За да пари. чтобы заработать денег за училище на школу училище. он заканчивает школу поступает после этого поступает в медицину и накратку да он и коротко лекар, после того как он становится врачом след время, клиника. через некоторое время он откр... открывает свою клинику и, към момент, И на настоящий момент той человек има цяло верига от клиники по цяло человека есть целая сеть клиник в Бразилии. Я люблю такие истории. Которые вдохновляют. Не ме истории на той свят. Меня не интересуют истории этого мира. Меня не ме интересует, как кто что-то не Что-то не успел сделать. А кой где себя родил? Где родился? О, брат, ты не знаешь. Брат, ты просто не знаешь. А сам Болгарии. Я родился в Болгарии. страна. Это самая бедная страна Союз. в Европейском Союзе. И может быть она одна из беднейших в мире. И может быть в мире. тебе на да тебе говоришь. Тебе легко говорить. И что да Ну тогда давай я отправлю тебе поговорить с этой сиротой. Да видим дали. Можешь да се ли се упрашивать перед Ним с такими во фальшивые Посмотрим, ты оправдаться этими фальшивыми оправданиями перед Ним. Какого и какого доказания да за Сильвестер Сталлон? Что сказать о сильвестр Сталлоне? знает некоторые вас о Нем своей Я предполагаю, что некоторые из вас знают о Его жизни. Как лет не сего отхвирлили к этому Сколько лет его? сам указывали, что не става, да сего раз раз не, не подходит актер. И сказали, чтобы он убирался просто. Кое-дни Сильвестр сталон. А кто сегодня Сильвестр сталон? А мы и казал Если бы он отчаялся и сказал. Какая Божья эта воля. Ну, значит, Божья воля такова. Несколько нику не ожда знания глотыми. Сегодня никто бы не знал о его имени. И азви вдохновя вам. Просто хочу вас вдохновить. До да глядать такие примеры. Чтобы вы смотрели. До да такие примеры, истории. Чтобы вы читали больше таких историй. Независимо дали вот вервашти или невервашти Независимо верующие это люди или нет. За что тут вас вдохновяло? Потому что это примеры, которые будут вас вдохновлять. Да живете по другому начин. Жить по другому. На в YouTube. И недавно я смотрел в YouTube. За один много интересный человек. Одном интересном человеке. Хасинто Бунили. Хасинто Бунили. Испано-ис-исичен муж. А, он из Испании, из, испано говорящий. Из латинского мира. Mm -hmm. И той же вересгава в САЩ. И сейчас живет в Америке. Той человек нашелся 67 Гудини. Ему 67 лет. И был болен утюдинку болезди. И он у него было очень много болезней. На норме но тегло. Uh, чрезмерный вес и, така нататък. и так далее И на 67 гудини до да запошнить до да тренира фитнес и когда ему было 67, он решил что будет заниматься фитнесом и, днес, мъж, и сегодня этот мужчина и на 83 години, и ему восемьдесят uh, и той такие он делает невероятные вещи час вопреки часам на 18, не пих мугал даже если бы мне было 18, я бы не смог такого сделать. Той тренирая кроссфит. Он занимается кроссфитом. И правит 6 упражнения. Делает 6 упражнений. И всякую ногу исполнял 83 пыта, на сколько гудини И каждое из этих упражнений он повторяет 83 раза. сколько. са 83 клека со штангой. 83 раза он приседает со штангой. 83 лицеви упоры. 83 раза он качает пресс. Аджимани. Аджимани. 83 потихвёр летёшка медицинская топка на 83 раза он подкидывает медицинский мяч вверх. И не помню другие три. А 83 набирания на лос. 83 раза он подтягивается. И каждую часика годину что прибавля. И говорит, что с каждым годом он будет прибавлять по одному. За что то мыскулити трава до да работает. Потому что мышцы должны работать. Иначе наступает деградация. Иначе приходит деградация. братья. Дорогие братья. Это вдохновляющий пример. Аз искам на да Я хочу на 83 выглядеть как этот мужчина. Не искам да като Я не хочу. выглядеть как на Мужчины моего возраста. Один раз было собрание одноклассников у нас. А се оплаших. Я испугался. А с видях не чичкувцы. Я увидел каких-то дядечек, такие со спина баскетбольная топка в курьема. Такие с баскетбольными мячиками в животах. Просто на виде, мы зараз видели около с семидесяти Как будто бы им было уже около 70 лет. Това е просто трагедия, это просто трагедия, разберете? Это просто трагедия. За что? Почему это трагедия? Почему это трагедия? За что человек? Потому что люди, който, Человек, который не обращает внимания на себя, не внимание на себя, не может достигнуть да своего предназначения в Боге, достичь предназначения в Боге. Не говорите, за не говорите мне сейчас о духовности и не, с апостолом и Павел, и не сравня... сравнивайте себя с апостолом петром или павлом за что тут даже свои тени они могли исцелять людей когда, това, когда мы достигнем этого наша да болните, чтобы наши тени исцеляла больных тогда, да тогда уже у нас будет право сравнивать себя с ними до того, по да с пока что давайте сравнивать себя с другими людьми. А, какво, какво това, да си болен, что из духовного в том, чтобы болеть? С наднорменным Быть жирными. Беден, бедными. Да, может быть, скажешь, а сможешь-то да сам беден, да, да, несчастен, болен, больной, духовен, брат. Но я очень духовный. Не говорите Не говорите мне таких глупостей. И, и будьте честнее пред Бога. И будьте честными перед Богом. За что-то все равно Бог не может его измамить. Что потому что вы не можете соврать Богу. Обмануть его. Не можете его обмануть. Бог и без друга знает и, всичко. и, все знает и видит всичко. Это один друг стих подкреплен на то, которое я вам рассказывал. От притча 6 глава. А, глава от 9 до 11 стих. С 9 по 11 стиха. До кога ты спишь, ленивец? Кога ты станешь от санеси? Още малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, така ще дойде сиромашия Тебе, като разбойник и не мутие, ти е като въоръжен мъж. Скъпи приятели, дороги друзья, насякъде в Библията, визде в Библию. А Серомашията это беднуста? Бедность. Са проклятие. Это проклятие. Аз тук, а стук не ви за, за твас, да я не говорю вам чтобы вы все были миллионерами говоря за бедност. я говорю вам о бедности что тут да и можешь до миллионеры до потому что вы можете быть миллионером но можете быть все равно бедным купите лишь один миллион евро если вы а, зарабатываете один миллион евро а миллион а тратите миллион с половиной значит сте беден миллионер. значит вы бедный миллионер за достаток животными. Я вам говорю о достатке в жизни. Во в Бедность. Бедность. А това, жени да владеят, да си, Или чтобы жены командовали мужьями, да управляют Или чтобы дети управляли родителями. на другая, да другая тема, которую я сейчас не буду начинать. Сабелик на проклятие. Иисус Христос, беден. Иисус той... Христос стал беден, бедным. Он решил не. появляться в этом мире в царских палатах. Той умышленно да беден. Он умышленно выбрал быть бедным. Да чтобы мы смогли через обогатиться через, него, через его бедность. Болести, И он взял все болезни. За да чтобы мы могли быть здоровыми взявсичкисички взял проклятия и взял все проклятия за да бъдем ние чтобы мы были благословенными в так что перестаньте уже думать и не духовнику хвалите че сте бедни и не думайте что вы очень духовные когда вы хвалите своей бедностью за что потому что в библии написано не за что другое, не потому что я это говорю А моля, я молюсь. Да чтобы эти слова достигли ваших сердец. Нечто немощь, если я где-то сказал что-то неправильно по моей плотской немощи, плотской дни, не Если вы что-то неправильно поняли, а моля Господь, я молюсь Господу, това, да вас чтобы Бог вложил это слово в ваши сердца. То, да, намерить благоприятную почву в ваших сердцах, чтобы она нашла благоприятную почву в ваших сердцах, за допоникне, да надо убоку, допустить да дубок корень, uh, пустить глубоко, глубоко свои корни и да не устанет просто очередная проповедь, чтобы оно не стало просто как очередная проповедь, а да себе приуберне, а чтобы перевернуло в живот и стало жизнью, за что Христос за Твое умер, потому что Христос для этого умер. За да не даде живот чтобы дать нам жизнь и то изубилилен в изобилии да не дадя полномерка, в полной мере стерсена и притепкана чтобы могли утоптать так как да. утрясенные угнет... да, в меру утрясенный угнетенный благодаряю за слово Спасибо за нету -то. за терпение за то, что я добрые слушатели, активны. За то, что были хорошими активными слушателями. И, ви И вдохновляю вас. Да, предизвиквайте себе. Си. Чтобы вы давали себе как э, предизвикали. Как это русский? Чаллендж. Да чтобы призвикате Паш, как челлендж на русском? Чаленч. А, вы чтобы давали а. себе вызовы. К сами себе. К сами себе. Да на комфорта, чтобы выходить из зоны комфорта. Чтобы да не пи, да целта на си, чтобы не пропустить цель нашей жизни. Чтобы да не чувствовать в фоне один. Чтобы не услышать фоне один, когда Тот день, когда мы явимся перед Христовым судом. Те страшные Страшные слова. Убирайся отсюда, ленивый слуга. Зачто не на си. Потому что ты не совершил волю своего госп... а господина. На а А нашего Господина? Апостол Павел, го казал, Апостол Павел сказал да об этом. Във всичко, чтобы мы успевали во всем. Как ты благо и душа Так же, как и твоя душа. Спасибо, Иордан. Но я хочу сказать, знаете, что у нас, слава богу, что у нас есть ориентиры, на кого ориентироваться. Вот Олег Григорьевич, наверное, самый старший, да, среди находящихся с Сириной, они выглядят моложе, чем есть. Ой, они старше, чем выглядят на самом деле, поэтому я не буду говорить, сколько лет. Когда ввели карантин. Когда, знаете, когда ввели карантин. Олег Григорьевич говорит: так, Ирина, будем выходить и 10 кругов да, вокруг бассейна, будем ходить и молиться на иных языках. Ну, там не маленький бассейн. Они выходили и молились на иных языках. Слава Богу. Иди, на колку на колкубешику гатуруди Давид. 50 лет было. Эди, когда он родил. Да, она Мария младшая? А, 50 лет ему было, когда родил он пятого ребенка. Да, а сколько лет было, когда на мотоцикл ты сел? Во сколько? В 57 лет он получил права для мотоцикла. Да. Вот вот видишь, из-за тебя и я тоже села. Да, слава Богу за Иордана. Для меня пример, сколько он пережил предательства, когда его использовали. И все равно он продолжает любить, благословлять и доверять людям. Слава Богу. Ну и для меня, конечно, самый большой пример – это мой муж. Вы знаете, да, когда он после смены врача возвращался домой – и вот так ложился, я видела, насколько он устал, дети по нему ползали. Он просто вот так врубался. И потом у него звонит будильник, он встает и говорит, я иду на домашнее служение. В домашнее служение, туда не ходили автобусы. Сколько километров пешком? 10? 6 километров. Нужно было доехать на одном автобусе до того места, ехать где-то ну, минут 30-40, еще шесть километров пешком идти, в любую погоду. Возьмет тебя попутка, не возьмет. Один раз он вернулся, выше он было минус 30. Я его вернулся и говорит, ванну включай горячую. Потому что никто его не взял, и пришлось идти пешком. И знаете, у него был выбор. Остаться дома, в тепле или в комфорте. Или идти открывать домашнее служение. И на этом месте сейчас церковь, сейчас там завод открылся это место где три года не было дождей нам свидетели приходили и потом э, люди они говорят до того как открылась ваша церковь три года не было дождей но как только стала церковь на этом месте стали дожди идти э, сейчас там э, церковь сейчас там служение но, знаете, вот мы жалеем друг друга, да, мы жалеем себя, иногда мы детей жалеем, но написано, что Бог не пощадил Сына Своего Единородного. Бог не пощадил для того, чтобы мы что-то имели. И, знаете, Бог иногда безжалостен к нам. Бог иногда безжалостен к нам. Но это во благо Ему. Поэтому, слава, знаете, слава Богу, что в нашей церкви есть вот примеры, которые сидят здесь, на которых можем ориентироваться. Да? Мы были на отдыхе, мы тоже мы приехали, потому что устали. Я говорю, Гена, или я убью кого-нибудь, или вывези меня на отдых. И знаете, мы приехали, и я видела, как люди отдыхают. Джакузи... Животики, пузики, мы поехали в лес, мы пешком в горы, обратно, в бассейне мы плаваем. Вы знаете, так хочется действительно комфорта. Но Бог... Может, иногда. иногда можно, да, иногда можно, да, иногда нужно выспаться, да. Это тоже, да, все правильно. Так что слава Богу, да, еще вот пример Андрей, знаете, вот, вот еще один пример сидит, я скажу. Он, если берется за что-то, я беру за детское служение. Все, он взялся, он отвел. Я беру за молодежное служение. Пока лидера не поставил, он не ушел. Да. И кто-нибудь видел вообще пастора и помощника пастора, чтобы он болел, не пришел на служение? Но они не болеют, потому что им нельзя болеть. Они не имеют права, не имеют права да. Я только знаю, когда они болеют. С термоса ношу их, отпаиваю, да. Слава Богу. Слава Богу за то, что... Ну, Бог сказал, что мы армия Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Поэтому не надо себя жалеть. Мы каждый получим, да. Каждый получим то, что сделали для Господа. Знаете, перед тем, как будем молиться за пожертвования, я хочу рассказать случай, который был где-то ну примерно две недели назад. Ко мне приходит одна риэлтор, через которую мы покупали это здание. И она говорит, Наташа, пожалуйста, у меня мама болеет, займи мне денег. Я вообще встала такая, думаю, ну я с ней встречалась ну раза четыре, максимум пять. Она приходит ко мне денег занять. Я такая немножко в шоке. Ну, я, я спрашиваю Духа Святого, потому что нам часто не возвращали деньги, часто было, ну, разные вещи. И я спрашиваю Господа, давать, не давать? Ну, и у меня нормально, типа, давай. И, ну, я мужу говорю, он говорит, ну, если внутри, дай. И у меня такое, ну, если не отдаст, не отдаст, что теперь? И знаете, я что поняла? Я вспоминаю, что благословение, мы благослов... благословение, когда мы можем давать в долг, а не берем в долг. И я вспомнила это, это благословение. И знаете, я ей сказала, ну я так, мы расписали расписку, но я думаю, не отдам, не отдам, не отдаст, не отдаст. И знаете, она приходит, звонит точно в тот день, приходит. И она меня так обнимала, она меня так благодарила, она расплакалась, она говорит, не некому было идти занять денег. Я думаю, она живет в Болгарии, она болгарка. Неужели она не нашла у кого занять денег? Она приходит к пришельцу. Мы приехали сюда, у нас не было денег купить квартиру. Мы приехали, у нас было семь сумок. И Бог нас поднял и благословил. И она приходит и занимает. Я ей говорю, скажи спасибо Богу. И в этом наше благословение, знаете, я прочувствовала, что значит благословение, когда ты можешь дать, представляете? У меня такая радость, она в слезах, вся там сопли, обнимает меня. Я говорю, да ладно, хватит, спасибо, да ладно, хватит, говорю. Но, но я реально, я ощутила вот это благословение, когда ты можешь дать и быть благословением. И она говорит, все, я твой друг, что нужно, там звони, я тебе процент с продаж буду давать. Я говорю, хорошо, хорошо, спасибо. <смех> Но я знаю, что я приобрела душу. Вот, правда, вот заняв деньги, приобрела душу. Так что спасибо. Слава Господу. Пусть Бог нам даст, действительно, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы мы могли давать, просто благословлять, давать в долг, чтобы мы были благословением. Аллилуйя. Давайте встанемся, помолимся за наши финансы. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что...